Готовим простой чизкейк-баунти без выпечки. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное сливочное масло, формируем бортики чизкейка и убираем в холодильник. К творожному сыру добавляем сахарную пудру, сливки, сгущенку и хорошо смешиваем. Желатин заливаем водой, немного нагреваем, добавляем к общей массе. Далее добавляем кокосовую стружку и выкладываем начинку в форму. Убираем в холодильник на ночь, сверху можно украсить шоколадом и кокосовой стружкой. Наш чизкейк готов, обязательно попробуйте!